А как намекнуть мужчине? Мужчины же намеков вообще не понимают. То есть они их сами делать не умеют. Какой у нас самый популярный мужской намек во время секса? Это знаете, когда тебе он вот так начинает делать.